Пикник! Давай, Давай. на что? сначала что-то полезное, а потом что-то Оно, оно не открывается. Мы <плес> готовим, а она кушает. Кормит. А кушает? А ты кормишь? Да. ку -тарелку. тарелку. Мы варим. -тарелку. Что ты варишь? Ань, что ты варишь? Баклажанчик с виноградиком и с яблоком. О, это, наверное, очень вкусно, Да. Yep. Компот с баклажаном, виноградиком и яблочком, Полезный да? Компот. Полезный компот. Это рецепт от Ани, да? Будете кушать. Давай, спасибо. А приготовить его нельзя, только? нельзя. Что вы хотите, или чая? Арбузный фреш. арбузный фреш. А он как раз винолит, а да? Пить? Ну я же сказала, арбузный фреш. Нельзя. Да. Кто любит арбузы? Откуда привезли арбузы? Киева. Из Киева? Хорошо. Арбузы растут в Киеве, да? да. Это киевский арбуз, они вот такие маленькие, миниатюрные, да? Очень вкусные. А на что похоже по вкусу? Похожи. ничего Аня, а виноград откуда привезли? Виноград из Запорожья. Из Запорожья? А какого цвета там винограды? Фиолетовые. Фиолетовые, да? Вот. А со вкусом чего они? Она привезли. Они как будто бы вкус морозы. У нас еще яичко. А чье это яичко? Перепелиное или голубинное? Перепелиное. Перепелиные, да? Они очень полезные, да, перепелиные яйца? Да, давай а давайте разосветим борщ, А лучше белый, чтобы микробы были. Вот, держите. ням ням ням ням Красный борщ. Нет, красный не Я его красный. ела а со мной в садике за дурпортом сидела и ела борщ вот так. Ням, ням, ням. Вот же самое ты его десня. Она уже не борщ. Она уже не борщ. Не борщ, не борщ, не борщ. Не улица твоя позволила. Где борщ со сметаной и мятой? Где? Так, Две секунды. Вот, он. ой. Борщ со сметаной и мятой? ням ням ням ням ням ням э, э, вот зеленый борщ. О, <сёк> зеленый борщ. Я его кушаю, я его кушаю. Вот красный борщ. Но, нет но... ничего. красный борщ. Да, улитка. А -а -а -а -а, улитка. Я тут. Я, я, я тут. Я шучу. Нет, я, меня. Улитка, улитка Подпишись на мой канал и обязательно поставь лайк!